Oh, my God. Добрый день, вы смотрите канал Форума Свободной России в студии Дмитрий Семенов. Продолжает свое развитие тема с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, захваченным в Беларуси, и с Романом Портасевичем, тема, которая началась в воскресенье и будет главной, наверное, как минимум в течение всей этой недели, а может быть даже и больше. И сегодня мы продолжим поэтому говорить об этом, но с большим акцентом на международную реакцию на произошедшее, а помогать разобраться во всех этих хитросплетениях всей этой истории нам будет политолог, специалист по странам Центральной Восточной Европы Иван Преображенский. Иван, добрый день. Добрый день, Дмитрий. Иван, захват режимом Лукашенко самолета ирландской авиакомпании, можно сказать, что это переход красной черты? Да, безусловно, это переход красной черты, и это видно по тем определениям, которые дают отдельные европейские политики. Некоторые, несмотря на уже принятые жесткие решения, пока находятся, так сказать, в очень аккуратных рамках и говорят о принудительной посадке самолета, но другие говорят о воздушном пиратстве и даже о государственном терроризме. Нет. Естественно, такие оценки не могут не прозвучать. И... Ну, достаточно очень простого факта, что даже организация ХАМАС, которая во многих странах мира считается террористической, по сути дела на попытку возложить на нее ответственность за якобы сообщение о якобы находившейся на борту этого самолета бомбы, нет, заявила, по сути дела, что это не наш метод и не надо пытаться нас дискредитировать. Нет, то есть даже для Хамаса те действия, которые предпринимает э, нынешнее руководство Беларуси являются, по сути дела, нелегитимными. Они даже сказали не то, что не надо пытаться нас дискредитировать, не надо пытаться нас демонизировать, сказал представитель Хамас. А вот вся эта история с Хамас, да, которая по официальным сообщениям там, министра транспорта, по-моему, Беларуси, планировала взорвать Вильнюс, это вообще на кого было рассчитано? Или это такой вот прям троллинг? Я думаю, что это приблизительно такой же, скажем так, пропагандистский бредогон, нет, для тех, кто в принципе готов слушать все, что угодно, как и предыдущие заявления белорусского руководства, например, о подготовке государственного переворота нет, и армии на мотоциклах и джипах, которая готовилась там что-то захватывать, нет, оппозиционеров, или история про э, двух то ли разведчиков, то ли чиновников, говорящих на плохом английском языке, нет, которые обсуждают. Нет, каким крепким орешком нет, в переводе белорусской стороны оказался Александр Лукашенко. А, Это выдумки. Да, а вот... Просто выдумки, причем по принципу, который, кстати, довольно часто соблюдался в Советском Союзе, и, видимо, которому следует Александр Лукашенко. Ложь должна быть не большой, а просто чудовищной, и тогда никто не будет обсуждать ее всерьез. А вот коллеги белорусских пропагандистов из России тут тоже начали высказываться по этому поводу, и даже официальные представители России в лице Марии Захаровой говорят, что их шокирует реакция Запада на произошедшее. Вот. И они тут начинают снова обвинять Запад в двойных стандартах, вспоминая там историю с самолетом президента Боливии Эво Моралесом, который был посажен на территории Соединенных Штатов Америки. На ваш взгляд, насколько корректно сравнивать два эти случая, и вообще, какие подобные еще и ну, как бы кейсы да, в истории международной авиации можем вспомнить: ну, кейсы подобные, безусловно, были. Нет, например, Иран поднимал свои э, военные воздушные суда для того, чтобы сажать иностранные нет, э, самолеты. Что касается кейса с Эвоморалесом, то тут, очевидно, очень много несовпадений, и речь идет только о том, что, э, скажем так, в этих двух случаях. Нет, общим является слово самолет. Нет, а во всем остальном мы наблюдаем расхождение. Это единственный mm -hmm. пример, который вытащила быстро российская пропаганда. Его явно нет, разогнали по так называемым методичкам. Буквально в течение часа-полтора все, э, скажем так, кремлевские блогеры и тролли стали в один голос практически дословно использовать этот пример. Но проблема в том, что он некорректный. Нет, самолеты моралиса. Не смог пролететь, потому что несколько стран закрыли для него свое воздушное пространство. Никто не поднимал никаких вертолетов или самолетов и не угрожал его сбить. Он сел на дозаправку нет, в Вене, действительно, по требованиям, по возможно, под давлением США, действительно был обыскан. Это, безусловно, дипломатический скандал. Нет, но это никак не факт воздушного терроризма или государственного терроризма. Нет, Речь не идет о том, что был пиратский захват авиационного судна. В данном случае нет, руководство РАНР прямо уже заявило о том, что это был именно пиратский захват. Нет, так что сравнивать бессмысленно. Вы упомянули, вспоминая подобные случаи, как раз-таки ситуацию с Ираном. Означает ли это, что Беларусь сейчас стоит в одном ряду с такими странами, как Иран и Северная Корея? Да, безусловно. Александр Лукашенко загнал Беларусь практически в такое же положение. Нет, сейчас экономически Беларусь гораздо лучше нет, себя чувствует, чем Иран, и уж тем более, чем Северная Корея. Нет, и в тылу у нее есть Россия, но ситуация, очевидно, будет ухудшаться. Буквально за один день Александр Лукашенко лишил свою страну, не говоря уж о таких смешных в кавычках суммах, как там 2-3% ВВП, которые Беларусь получала за счет оказания разнообразных авиационных услуг, за счет транзита через ее воздушное пространство, но он уничтожил, по сути дела, авиакомпанию «Белавиа», которая сумела за эти годы, пользуясь российской уже нет, ситуацией, противостоянием России с Западом, сумела превратиться в мощный хаб, нет, сделать Минск пересадочным узлом, достаточно серьезным. Он уничтожил весь этот бизнес. Это 2-3 миллиарда евро, нет, которые потеряла Беларусь и беларусы вернемся немного к истории уже собственно с инцидентом, который произошел в воскресенье, ну даже не инцидентом, наверное, да, акт государственного терроризма, как в принципе все соглашаются с этим, все цивилизованные страны. Тут всплывала такая информация, что возможно целью Лукашенко и может быть как варианта всей этой операции была Светлана Тихановская, которая ровно неделю назад летела именно этим же рейсом. На ваш взгляд, прорабатывался ли такой сценарий? Если да, то почему в итоге от него решили отказаться. Я, честно говоря, думаю, что такой сценарий вряд ли прорабатывался. А Светлану Тихановскую в свое время не просто выпустили из страны, а выдворили, по сути дела, насильственные из страны. Нет. Это не было напрямую связано с тем, в какой тогда ситуации находился Александр Лукашенко. Это его решение. Нет. Лукашенко классический абсолютно диктатор. Нет, очень маскулинный, с очень специфическим, скажем так, унизительным, я бы просто сказал, отношением к женщинам как таковым. Нет, и не воспринимает по-прежнему, я полагаю, Светлану Тихановскую как реального какого-то конкурента. Нет, он считает ее за слабого политика. И, к сожалению, периодически она подтверждает, что она не является вот таким вот сильным харизматическим лидером, да, каким могла бы быть, нет, и каким являлись некоторые другие лидеры белорусской оппозиции. В том числе, собственно, и оппозиционный блогер, по сути дела, один из сооснователей главного белорусского и сейчас главного русскоязычного нет, на самом деле блога, в сети «Нехты», «Нексты», который, собственно, и был задержан. Я думаю, что именно его Александр Лукашенко изначально собирался задержать. Нет. Возможно, когда пролетал самолет Тихоновской, какие-то подготовительные действия велись, Нет, скажем так, ну, очень легко отработать на натуре какие-то действия, которые ты потом полностью повторишь. Поэтому, возможно, там всплывет даже наверняка какая-то деятельность белорусской или разведки или российской разведки если она в этом случае оказывала поддержку белорусам нет. но именно протасевич был целью лукашенко и я думаю что после тех событий и тех протестов которые были именно его он считал просто своим личным врагом нет именно его надо было захватить унизить демонстративно нет и показать его полностью раскаившегося. А всплывут вот детали этой спецоперации, скорее всего, в результате чего? В результате какого-то международного расследования или в результате журналистского расследования на примере того же Биллингетта Христа Грозева? Я больше верю в журналистские расследования в последнее время, поскольку спецслужбы банально не склонны раскрывать свою информацию, как мы видели на примере например, Чехии с историей вокруг взрывов в Бетицах. нет Тогда чешский премьер вначале заявил о том, что вся информация по расследованию будет раскрыта и всекречена, но в итоге этого не произошло. Нет, даже премьер-министр не сумел этого сделать, хотя с точки зрения пиара ему это было абсолютно необходимо сложившейся ситуации. Спецслужбы не пошли на такое решение, не пойдут, скорее всего, литовские спецслужбы, которые расследуют эту ситуацию и сейчас на это. Нет. Не знаю, что там будет с греческой стороны, но я больше верю в то, что журналисты-расследователи смогут постепенно найти списки пассажиров это доступные данные с видеокамер, свидетельские показания и так далее. Собрать это и логически объединить в единую картину, чтобы стало понятно, что в реальности тогда происходило. Нет, кто следил в аэропорту Афин, были ли на борту сотрудники спецслужб, которые сошли в Минске по одной из версий Нет, и так далее. В течение всего вчерашнего дня, да и даже сегодня это продолжается, международные лидеры высказываются по этой ситуации, вызывают, вызывают свои, ну, как бы высказывают свою обеспокоенности и возмущение. Да? Ну и вот вчера как раз таки стоялся саммит Евросоюза, в который было внесено, было внесено изменение повестки и вот Беларусь была одним из вопросов. И мы видим уже первое решение, что фактически, да, о чем уже сегодня упоминали, белорусская авиакомпания Белавия не будет ее рейсы не будет приниматься территории Европы, и многие авиакомпании, как европейские, так и вот японская уже сегодня заявила, Казахстан, Сингапур и многие другие будут летать в обход Беларуси. Насколько это сильно бьет по режиму Лукашенко? Однозначно это сильно бьет по режиму Лукашенко, это видно, собственно, по его реакции, потому как режим заволновался и вначале вел себя абсолютно нагло и уверенно, фактически подтверждая, что в воздух был поднят истребитель для того, чтобы посадить этот самолет, а потом начал сдавать назад, нет, вбрасывать одну за другой безумные версии, вроде версии про Хамас, совершенно не заботясь об их достоверности, и запаниковал. Нет, отчетливо достаточно, при том, что по, собственно, делу задержанного он по-прежнему не, отнюдь не паникует, а гордо демонстрирует свои достижения и свою победу, скажем так, над оппозицией. Я полагаю, в данном случае Александр Лукашенко не мог, даже если он до этого не консультировался с Кремлем, не обратиться в Москву с просьбой о поддержке, и она наверняка будет ему предоставлена. 28 числа, судя по всему, он приедет в Сочи встречаться с Путиным и получит причитающуюся ему порцию благодарности, потому что если бы не эта ситуация с самолетом, 23 числа, 24 числа на саммите Евросоюза обсуждали бы Россию, к чему в течение трех месяцев готовились европейские лидеры, нет, принимая решение, что только лично собравшись, они смогут всерьез обсудить свою будущую политику в отношении Кремля. Теперь все это перенеслось как минимум на конец июня, доверено верховному комиссару ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Барелю, которого многие обвиняют в излишних симпатиях к Москве. В общем, Кремль может праздновать, открывать шампанское и посылать его ящиками в Минск. Но, скорее всего, просто Путин разопьет его с Лукашенко в виде благодарности. Для Беларуси, для самой, это огромная потеря. Это экономическая потеря, бюджетная потеря. Для тех белорусов, которые планировали еще по-прежнему эмигрировать из страны, не успели это сделать после подавления протестных акций. Это тоже очень сильно усложняет ситуацию, потому что многие из них уезжали через Украину. Нет, с Украиной закрыта сухопутная граница была еще до этого полностью. Оставалось только авиационное сообщение, его теперь нет. Украина тоже нет, подключилась к бойкоту воздушному Беларуси. Соответственно, для них остается безвизовым единственное, по сути дела, окно сейчас на Москву, Нет. где, в общем, белорусскую оппозицию никто не ждет и никто ей не рад. Нет. А в Евросоюз, ну, сухопутным путем теоретически они могут уехать при наличии виз, но, опять же, белорусские правила предполагают, что им необходимо обосновать каким-то образом очень серьезно свою поездку. Нет, то есть для белорусов и рядовых, и противников режима Лукашенко, нет, в целом, вот сейчас, в краткосрочной перспективе, это однозначная потеря. В долгосрочной перспективе, нет, возвращаясь к вопросу про Северную Корею, да, Беларусь оказывается именно в этой, в этой части, скажем так, спектра, и для белорусской оппозиции это победа большая. Наконец, Запад... Нет, исключительно благодаря неадекватности Александра Лукашенко, вынужден признать реальное положение дел в Беларуси. Что это диктаторский режим, ничем не отличающийся практически от того же Ирана. Ну, смотрите, вот развернем сейчас историю да, с выгодой, которую от всей этой истории получает Путин. То есть получается, что он фактически всей этой истории убивает двух зайцев. Во-первых, это то, о чем вы сказали, да, внимание и фокус со стороны России от Запада переносится на Беларусь. А во-вторых, не означает ли это, что такое вот международное давление и фактически изоляция Лукашенко, да, лукашенковского режима и Беларуси под его руководством приближает больше интеграцию с Россией? Я бы сказал, что при Лукашенко, безусловно, приближает. Долгосрочно? Нет. Создает гигантские проблемы. Безусловно, путинский режим этих проблем не видит или видит, не хочет, или игнорирует. А насколько я знаю, даже те люди внутри как бы, Кремля, которые выступали против дальнейшего усиления Лукашенко нет, и выступали за создание хоть какой-то ему оппозиции, пусть даже пророссийской, и так далее, они сейчас, вот взаимодействие с Беларусью, отстранены. Нет. Это значит, что фактически решения принимаются, опять-таки, в диктаторском стиле лично Владимиром Путиным после личных вообщения с Александром Лукашенко. И тут мы должны тогда говорить не об интересах России, а об интересах Владимира Путина. Да, в интересах Владимира Путина все, что происходит, совершенно однозначно, Александр Лукашенко становится гораздо более зависимым от Кремля. Нет, уходить при этом он не будет. И понятно, что если его убрать,. Нет, то ситуация резко дестабилизируется действительно уже после этого, потому что фактически сразу речь заходит о том, что Беларусь могла бы выйти из-под э, западного бойкота и, значит, развернуться на Запад. Это практически неизбежное сочетание в этой ситуации. То есть Путин, по сути дела, программирует на будущее, неизвестно на какое долгосрочное, но, тем не менее, на будущее разворот Беларуси на Запад неизбежный. Нет, и уход ее от России. Вот. А, там, через 10 лет это произойдет, через 5 или через 25 сказать мы не можем. Нет. Но Владимир Путин потерял Беларусь для России. Вот это вот мы можем констатировать уже совершенно точно, потому что поддержка даже таких актов диктаторского режима – это очевидная политика против белорусов, собственно. И они это прекрасно понимают и запоминают. Евросоюз, помимо озвученных уже вчера мер, примет ли еще какие-то санкции, еще какие-то более жесткие меры в отношении режима Лукашенко? Я думаю, что примет, но они уже будут достаточно символические сейчас. На нынешнем этапе это очень серьезное решение для Европейского Союза, который, в принципе, отвык принимать серьезные внешнеполитические решения за последние годы. Это резкие и жесткие, я имею в виду. А что касается санкций, скорее всего, об этом уже говорится, это будут в основном личные санкции, возможно, санкции против каких-то компаний. Нет. В целом, очень бы хотелось, чтобы, наконец, возник прецедент непризнания в целом судебных приговоров, вынесенных а, незаконной судебной системой в Беларуси. А, это бы потом помогло серьезно и российским, и другим, на самом деле, политическим беженцам в Европейском Союзе и политической оппозиции, но боюсь, что этого не произойдет. Так что личные санкции против каких-то отдельных сотрудников спецслужб, ментов, министров, которые выступали в рамках этой истории, и, например, санкции против Белавиа, которая так уже превратилась в банкрот, по сути дела, за сегодняшний день. История, которая начала свое развитие вчера, связанная также с этим самолетом и с Романом Протасевичем. Мэр Риги во время проведения чемпионата мира по хоккею, который сейчас, собственно, проходит в Латвии, снял официальный красно-зеленый флаг Беларуси и повесил бело-красно-белый в ответ. Беларусь высылает всех дипломатических сотрудников Латвии, Латвия, соответственно, всех дипломатических сотрудников в Беларуси. И сегодня, видимо, эта история повторится же и с Литвой, поскольку уже у самоуправления Вильнюса также поменяли красно-зеленый флаг на белый-красно-белый. Продолжится ли это с другими европейскими странами, взаимная такая высылка всех дипломатических работников? Я думаю, не со всеми. Период, когда в Беларуси практически не было европейских дипломатов, уже был. Для них это, скажем так, не впервой. Работать сейчас нормально, насколько я знаю, от собственно от дипломатов, работающих в Беларуси, от знакомых практически невозможно. Нет, дипломатические представительства по, практически полностью, скажем так, скованы нет, белорусскими властями в своей любой возможной активности. Однако не думаю, что все европейские страны последуют по этому именно пути, потому что Путь этот очень простой. Это символическое непризнание, наконец, Александра Лукашенко в принципе президентом Беларуси, причем начиная с середины 90-х годов, с того момента, когда он произвел, по сути дела, государственный переворот и узурпировал власть. Тогда же был сменен флаг. Нет. Сам Александр Лукашенко, как известно, приносил свою первую президентскую присягу как раз под бело-красно-белым флагом. Нет. И президент Латвии, кстати, прямо совершенно об этом заявил. Нет. Поэтому я думаю, что те страны, которые настроены на сохранение какого-то хотя бы видимости диалога с Лукашенко, несмотря на бойкоты, потенциальные санкции, нет, еще не готовы к его полной делегитимизации, нет. те страны этому примеру не последуют. Те страны, которые настроены на жесткий конфликт с Беларусью, нет, как Латвия Литва, может быть, еще несколько буквально стран в Евросоюзе, этому примеру, скорее всего, последуют. Например, Германия, где канцлер, канцлер Меркель называет произошедшее принудительной посадкой самолета, а не актом терроризма, наверняка не будет менять флаги и высылать кого-то было. Это, в принципе, не в немецкой политической культуре. Нет. Поэтому я думаю, что там буквально, может быть, еще 2-3 страны присоединяться к этой акции. О уже введенных санкциях со стороны Евросоюза, о принятых решениях да, по этому случаю мы поговорили, о будущих каких-то возможных решениях тоже. А что США? Вот Джо Байден вчера вроде как поручил своим советникам разработать тоже пакет мер в связи с этой ситуацией, с захватом самолета. Какие эти меры могут быть, на ваш взгляд? Ну, с учетом того, что США так и не успели полноценно, на самом деле, восстановить дипломатические отношения с Беларусью, я думаю, что будет заморожен этот процесс снова. И, по сути дела, вот высылки дипломатов в данном случае особенно и не потребуются, они просто так и не приедут полноценно и не начнут работать в Беларуси. Соответственно, возможно, будут какие-то санкции против белорусского посольства в США, во-первых. Во-вторых, экономически понятно, что все завиральные проекты Лукашенко, которые были при Дональде Трампе, вроде поставки американской нефти, и возможности поставки американского газа, они в принципе закончились с приходом Джо Байдена в Белый дом, но в данном случае вот теперь на них точно можно поставить жирный крест, раз и навсегда. Нет. Далее США, я думаю, что присоединятся ко всем европейским санкциям, и в данном случае Джо Байден возвращается к той вполне разумной политике, которую проводили США до Дональда Трампа. То есть не вести нет, резкой самостоятельной политики в регионах, где его союзники, скажем так, отвечают за происходящее. В данном случае ответственным... Так сказать, дежурным является Европейский Союз. И США просто присоединятся, скорее всего, к тем мерам и тем санкциям, которые в конечном итоге выдаст Европейский союз. Насколько я понимаю, там идут постоянные консультации. Возможно, если это потребуется, так сказать, с публичной точки зрения, Европейский Союз уступит на этот раз США возможность ввести первыми именно эти персональные санкции какие-то ограниченные экономически, но в целом это будет единый пакет, как это было недавно, последние разы всегда с Россией, нет, единый пакет санкций со стороны США и ЕС. Ну, а закончим мы наш с вами разговор, наверное, все-таки, сказав да, немного про наших вот пленников, я имею в виду Романа Протасевича, его девушку Софью Сапегу, кстати, которая является гражданкой России. Будет ли Россия как-то вытаскивать, пытаться Софью? Это абсолютно безобразная ситуация. Нет. Со стороны российских официальных лиц, кроме собственно, представителей посольства, консульства в Минске, вообще никаких заявлений, насколько я понимаю, по Софье до сих пор адекватных не было. Нет, Фактически это говорит о том, что Российская Федерация ради поддержки диктатора в соседнем государстве, готова сдавать своих граждан ему, нет, и он волен делать с ними все, что ему потребуется. Это очевидная антироссийская политика со стороны российских властей. Нет, а выглядит все это стыдно. Раньше российские власти в подобных случаях все-таки оказывали давление на Лукашенко и своих граждан так или иначе. Вынимали нет, из Беларуси по принципу «своих мы судить будем сами» если это потребуется, но сейчас такое ощущение, что просто произошло окончательное смешение российско-белорусских спецслужб, российско-белорусских диктаторских интересов, нет, и все это превращается в один гибридный режим. Поэтому у меня нет, честно говоря, серьезных надежд на то, что российская сторона публично будет что-то от Лукашенко требовать. С большой долей вероятности, когда он добьется всего, что ему необходимо, нет, а он выпустит девушку нет, и передаст ее российским правоохранительным органам, например, вот, а наверняка возбудив уголовное дело. Нет, с большой долей вероятности, чтобы объяснить ее нахождение на территории Беларуси и ее снятие с самолета. И, к сожалению, я боюсь, что российские... Нет, репрессивные органы, это уголовное дело еще и расследовать продолжим. А что будет с самим Романом Протасевичем? Вот как обычно в таких условиях ведут себя диктаторы? Они э, уничтожают своего врага из чувства мести или захватывают заложники и на что-то обменивают? В начале своей карьеры, как известно, Александр Лукашенко уничтожал своих противников. а Потом он их обменивал, по сути дела, как заложников. В, так сказать, в том состоянии, в котором он находился в 2020 году, я бы стопроцентной уверенностью сказал, что это будет так или иначе уничтожение. Нет, даже если не приговор к смертной казни, то каким-то другим способом. А если Александр Лукашенко чувствует себя несколько более уверенно, чем, скажем, в августе 2020 года, на это маленькая надежда есть, и и это уже сейчас, видно, сочтет, точнее, уже счел достаточно серьезным давлением со стороны Запада, то есть небольшая надежда, что Романа оставят, скажем так, в качестве заложника в очень плохих тюремных условиях на какое-то время, грубо говоря, приблизительно так, как Алексей Навальный сейчас находится в России нет, периодически будут его показывать, а он будет под камеру снова давать дополнительные признательные показания. Он идеальная фигура для того, чтобы сажать других оппозиционеров нет, и каждый раз показывать его, когда он будет в чем-то еще дополнительно признаваться с этой точки зрения, то есть знаковый персонаж. Но, возможно, садистская и звериная все равно возьмет верх в белорусском режиме. К сожалению, это садистский режим. Что ж, будем верить в эту маленькую надежду, которая сохраняется, и будем не забывать об этой истории и постоянно о ней напоминать. А с нами сегодня на связи был политолог Иван Преображенский, с которым мы говорили, по большей части, о международной реакции на события минувшего воскресенья, когда режим Лукашенко захватил фактически гражданский самолет ирландской авиакомпании «Рейнер» вместе с Романом Протасевичем на борту. Спасибо большое, Иван. Спасибо вам. Ну а эфир для вас провел Дмитрий Семенов и еще раз напомню в самом конце, что в пятницу и субботу 28 и 29 мая состоится форум Свободной России, в этот раз снова в режиме онлайн и все будет транслироваться на нашем YouTube канале. Следите за анонсами и новостями. До свидания.